Доброе время суток. В этом видеоролике пойдет речь о самодельной буржуйке из газового баллона. Хочу вот продемонстрировать свою буржуйку из газового баллона. Вот в буржуйке сделаны вот такие вот дверцы. Внутри буржуйки вварены колоснички. Вот, вырезано отверстие, в принципе, по самому диаметру баллона. Снизу оставлено вот, немножко для удобства, чтобы можно было выбирать залом. Вот еще у нас вот такой вот подбивало, визольник. вот сам поддувало снизу ну, на вот таких ножках стоит она металл где-то пятерочка то есть сделалась из того что было наличь да изначально хотел еще сделать вот такое поддувало типа как на Булуяна. Ну, решил в процессе от этого отказаться. Думаю, что и так буржуйка будет гореть отлично. Ручечки с уголка. Все, в принципе, вот так вот и сделано. Сейчас мы ее на улице запалим первый раз, чтобы краска обгорела. Ну, и посмотрим, как она горит. Ну вот, распалили мы буржуйку, слышно тягу, тяга отличная, хотя тут всего лишь навсего метр трубы стоит чуть больше. Больше, в принципе, выдумывать для тяги ничего не нужно. Достаточно и этого поддувала. Видно, дровишки у нас еще не перегорели. Горячая зараза. Видно, вот порует краска. Выступила еще какая-то смола с подкраски. Так что распалили мы ее на улице не зря. Если бы это было в помещении, дышать было бы нечем. Ну Вот, в принципе, все, что хотелось сказать. Да, вот еще можем водичкой брызнуть 10 минут и все у нас нагрелось не дотронешься я будет думаю в помещении будет у нас тепло всем до свидания до новых встреч